В Апастово, Международный день защиты детей, 1 июня, несмотря на холодную промозглую погоду, прошел детский сабантой, организованный Апастовским муниципальным районом. На Майдане, сменяя друг друга один за другим, выходили хореографические коллективы, пели песни, и соревновались в спортивных состязаниях. В торжестве принял участие вместе с главой Апастовского муниципального района Рашидом Загидулин и депутат Государственного совета Республики Татарстан, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. любое время года... И летом, и весной, и зимой. Каждый раз у вас есть, что посмотреть. И это очень хорошо, что сегодня, вот здесь, на Майдане, Сабантуя, собралось большое количество и детей, и родителей, и большое количество гостей. Это говорит о том, что... У нас есть объединяющие силы, и Сыскл Шлайму загрязнен, Туан Джирнингаратор, Кролин Тагаре и Сыскл Аксалох, Сыскл Набо, Матур, Дейрембрен, Сыскл Наполы. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником, который из года в год проходит именно на этой площадке. Ректор Казанского университета вручал подарки детям, звучали напутственные слова будущим вершителям судеб Апастовского района, а также благодарность и признательность их родителям за воспитание достойного поколения, верных памяти предков и продолжателей традиции своего народа.